Привет-привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Татьяна Климова, и это видео «Завораживающий русский», где мы смотрим на самые длинные, интересные, оригинальные слова русского языка, которые вы можете увидеть в книгах, по телевизору. Это слова, не адаптированные для иностранцев. И в учебниках редко можно их найти. Сегодня у нас интересное слово, спортивное слово. Это скалолазанье. Такое интересное, длинное слово, которое также красиво звучит. Скалолазанье. Скалолазанье. Скалолазанье – это спорт, когда вы поднимаетесь, когда вы поднимаетесь высоко. Обычно есть стена, и вы по этой стене поднимаетесь. Там есть что-то, чтобы вам помочь подниматься. И это скалолазание. Скалолазание. Мы можем сказать, я занимаюсь скалолазанием. Скала, скала – это как камень, часть горы, это как камень большой большой камень который идет так скала скала и например на берегу моря часто есть скалы скалы например я недавно была в нормандии и там очень красивые скалы когда вы едете из англии на корабле вы можете видеть эти прекрасные белые скалы это очень красиво и лазать лазать это движение или, или вертикально или горизонтально тоже лазать значит когда вы так делаете это лазать значит скала лазание это когда вы лазаете по скалам такой интересный спорт и да это хорошее слово чтобы практиковать русское твердое л потому что в русском есть два есть твердое, есть мягкое, ль, ль, ль, как по-французски. А, мягкое ль, ваш язык, он здесь, он глубоко, далеко, не очень далеко, но достаточно далеко. Ль, ль, ль. И твердое ваш язык, он на зубах, ль, ль, он между зубами и здесь. Он в начале зубов. То есть не л-л-л, а л л ска ла ла -занье. Два твердых л. Очень хорошее слово, чтобы практиковать. ска ла ла занье То есть ваш, ваш язык, он здесь. Он не там, он здесь. Вот, теперь вы хорошо видели мои зубы, но я надеюсь, что это поможет вам произносить слово «скалолазание». Скалолазание. Дорогие друзья, если вы занимаетесь скалолазанием, осторожно, не упадите. И я надеюсь, что вам понравилось это видео. Покупайте, пожалуйста, мои транскрипции. Читайте мои статьи, у меня большой блог, каждую пятницу есть новые статьи, мои видео и, конечно же, конечно же, клуб «Русская дача», где мои дачники получают новые подкасты и видео каждые пять дней. До скорого, дорогие друзья! Пока-пока!